Число моих сторонников только увеличится! What the fuck is this? Всем доброго времени суток, друзья! я сразу же попрошу вас поставить Лойс за геймплей GTA 5, ведь на нашем канале так редко выходят записи геймплея GTA 5. Ну а теперь перейдем к делу. Буквально сегодня наткнулся в трендах Ютуба на лютейшую дичь. Канал под названием Алешкин Картон, созданный с целью политического троллинга оппозиции и в частности движения Алексея Навального. На этом канале пока что всего два видео. Первое из них называется Навальный во всем виноват Кремль. Это видео Ать его набрало 300 тысяч просмотров и попало в тренды Ютуба. Суть ролика в том, что это короткий мульт, рассказывающий о том, как Навальный сам подстраивает ситуации, в которых он потом обвиняет Кремль. Это и митингующие бомжи, и клип Алисы Вокс, и рэпер Птаха, который, насколько я помню, вызывал его на Версус. «Ты втираешь мне какую-то дичь». Второй ролик еще более лютейшая дичь. В нем показывается аналог мобильной игры «Plants vs. Zombies» в которой роль зомбаков играют сторонники Алексея Навального, а сам Алексей появляется в конце ролика в виде огромного зеленого зомби-халка. Но доблестная полиция, которой мы якобы и должны защитить мирных граждан от митингующих и самого Навального, отправляет всех зомбаков в автозак. Дальше мы видим финальные титры с мчащимся автозаком и надпись «Не дай Навальному съесть твои мозги». Оба этих ролика набрали больше 80% дизлайков, что показывает, аудиторию нельзя обмануть. И на самом деле создатели этих роликов пытались съесть мозги зрителей, что вполне очевидно. Причем в отличие от того же канала Ять ТВ, который выпускает политические мульты и хоть как-то запаривается с сюжетами своих высеров, на этом канале просто полнейшее отсутствие сюжета. Создается впечатление, что это просто какая-то курсовая работа студентов гиков, учащегося на отделении компьютерной анимации. Да и то, сам уровень анимации довольно низок даже для такого. Но в чем точно нельзя сомневаться, так это в том, что данный ролик проплаченный. Анализ канала как через статистику YouTube, так и через сервис Social Blade прекрасно это подтверждает. Каналу «Алешкин картон» на момент 20 июля 2017 года всего три дня от роду. И при этом он набрал уже несколько сотен тысяч просмотров. Разумеется, здесь по максимуму использовались сервисы раскрутки и накрутки видео. Да, я бы так хотел, но у меня нет столько денег. Кроме того, что на этом днище всего два видео, больше никакой информации о канале нет. И подробного моего обзора он, в принципе, не заслуживает. Посмотрим, что же они будут выпускать дальше. Хотя нет, не посмотрим. Бро, нет. Подобные высеры заслуживают только того, чтобы как можно скорее уйти из топа Ютуба на самое его просто вот самое днище. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме.